Формула успеха очень давно известна. Он состоит в 100% успех, и это 10% знания, навыки, умения. 40% это ваши принципы жизненные, это убеждения, и это ваши эмоции, которые мешают вам на пути к успеху. И 50% это влияние вашего окружения. Итак, давайте рассмотрим все поэтапно. 10% знания, навыки, умения. Вот все, что вы делаете, чему вас учат, чему вас учат во всех командах, во всех э, компаниях, это э, технические навыки. И вы думаете, что технические навыки обязательно вам помогут достигнуть успеха. То есть это сделать видео, вести блог, оформить соцсети, сделать сайт другие, другие разные совершенно умения. Но это всего только 10% успеха. Конечно, без 10%-100% не будет. Но давайте посмотрим, что же мешает нам больше. 40% успеха лежит в наших принципах, убеждениях и эмоциях. Что такое принципы? Принцип – это жизненная позиция. Я никогда не буду этого делать, потому что это там, неправильно и так далее. Я точно знаю, что это не для меня, это не мой путь. Я знаю, что нужно делать именно так. Не с деньгах счастье еще хуже, Убеждение. Другим людям гораздо легче достичь успеха, ну а мне уж куда, я не достигну. Я нетерпеливый человек, я не могу этого вот там ждать, ваши там команды строить, года идут. Нет, нет, нет, мне нужно все и сразу, то есть убеждение, которые вам мешает. Я не могу быть хорошим лидером, я послушный человек, я нет, нет, нет. То есть и еще множество других э, принципов, именно они, эти принципы мешают быть вам успешным человеком, потому что вы хотите достичь какого-то определенного успеха, но с принципами своими вы ничего не делаете. То есть они у вас есть, вы ими гордитесь, вы считаете, что они, э, ну это нормально, причем тут успеха ⁇ мои принципы. А оказывается они, именно они лежат на пути к вашему успеху. Эмоции. Давайте рассмотрим. Обида. Обида. Распространенная эмоция. Давайте я обижусь на спонсора, потому что он грубо мне что-то сказал. А давайте я обижусь на своих дистрибьюторов, которые не хотят работать. А давайте я обижусь на проект, а давайте я обижусь еще на кого-нибудь. То есть обида обида обиды, они именно э, стоят на пути Гнев, злость, а я не могу сделать сайт, бах, там, я вас всех ненавижу, все дураки. То есть гнев и злость следующая эмоция. Эмоции, которые очень часто встречаются, это бессилие. То есть бессилие вводит вас в ступор. То есть, либо очень большое количество информации, либо очень много навыков надо освоить, либо еще что-то вас приводит вот Состояние бессилия, это эмоция. Понимаете, понимаете, любая эмоция, она проходит. И вот это состояние бессилия и ступора, оно тоже вас сильно тормозит. Безмятежность. Очень замечательная эмоция, которая мне очень нравится в людях наблюдать. Как она выражается? Приходят люди в команду. Им, Ой, мы в, ком мы в такой хорошей команде, вообще в замечательной команде. И все, человек расслабляется и безмятежно наслаждается своим пребыванием в хорошей команде, забывая о том, что его деньги в его личной команде. Понимаете, вот это вот. И как не пытаешься человеку объяснить, что ну, не надо вот этим вот в этом состоянии находиться, в состоянии безмятежности, ну, не всегда удается объяснить. Жалость. Ну, жалость, я думаю, достаточно знакомая всем эмоция, жалость к себе. Я такой бедный, несчастный, мне никто не помогает, и вот все плохо, и вот мне надо пожалеть обязательно. Испуг. Тоже эмоция замечательная. Ой, а вдруг меня обманут? Ой, а что это такое электронные кошельки? Ой, наверное, все неправильно. Ой-ой-ой-ой, а как это может быть? То есть просто испуг. Испуг тоже эмоция. То есть вы будете находить, находиться в состоянии неуспеха при этой эмоции очень долго, потому что вы... Боитесь узнать. Узнавайте. Узнавайте, что такое электронные кошельки. Узнавайте, как сделать сайт. Не бойтесь, узнавайте. Мольба. Тоже очень хорошая эмоция, в которой часто пребывают многие дистрибьюторы. Они приходят в команду и начинают. Девчонки, ну помогите. Ну девчонки, ну, пожалуйста, ну помогите, пожалуйста, девчонки. Ну вот, пожалуйста, мне вот так надо, вот так надо, ну помогите. Это ничего другое, как эмоции. То есть человек эмоционально просит, вот у меня такое состояние, у меня вот такое все. Понимаете, это как бы не жалость, а это человек просит, молит, что там моляще ему удается. Вот. И, соответственно, другие. Давайте посмотрим, как влияет, то есть в чем состоит тормоз. Если принципы просто перекрывают вам дорогу к успеху, просто, вот, например, я никогда не буду это делать, а делать-то надо. То есть что это дает? Раз, и вы возвращаетесь на начало. То есть вы или бежите в другой проект, или вы меняете спонсора, потому что тот плохой оказался, или вы там еще что-то делаете, и вы начинаете опять с нуля. То есть ваш принцип, я никогда не буду это делать, или я знаю, что нужно делать именно так, или я не могу быть хорошим лидером все время, заставляет вас бегать по везденому кругу. И сколько бы вы не меняли компании, сколько бы вы не меняли спонсоров, вы все равно будете оставаться на этом самом месте, потому что у вас принцип, который закрывает вам путь к успеху. Эмоции. Эмоции, как я уже говорила, это состояние человека. Они как приходят, так и уходят. Но человек испытывает какую-то определенную эмоцию, которую мы уже разобрали, и он себя сажает в клетку, то есть он себя сам этой эмоцией сажает в клетку и тратит время, которое, которое он переживает, время, которое тратит на переживание этих эмоций, да, он тратит время. Если, не, не разбираясь с принципами, он просто перекрывает дорогу, то есть там нереально выйти, то здесь на эмоции потрачено, бывает огромное количество времени. Вы даже не представляете, какое огромное иногда количество времени. Просто практически всю жизнь. Человек переживает то одну эмоцию, то другую, то третью, то десятую. И все это именно те самые 40% успеха, Та самая составляющая, которая мешает человеку достигнуть успеха, что же делать в этом случае? Убеждения нужно просто пересмотреть. У нас есть замечательная техника просто пересмотра эмоций. Но их просто, ребята, их просто нужно пересмотреть. И тогда убеждения будут совершенно другие, и дорога вам к успеху откроется. А эмоции с ними еще проще. Их надо признать. «Да, я в гневе», да, «Да, я испуган», «Да, у меня ступор», «Да, у меня ступор», «Да». Вот иногда просто признание к определенной эмоции уже э, приводит человека к некоторому успеху. То есть дорога как бы открывается, он выходит из клетки, «Да, он боится», «Да, я трусишка, я боюсь, я боюсь, вдруг меня обманут», «Вдруг спонсор не тот», «Вдруг я всего боюсь, я буду это делать все равно» потому что другого выхода нет. Понимаете, вот тогда вы, используя вот эти всего лишь две, два приема, вы откроете 40% успеха дорогу в вашу жизнь. Дальше. 50% успеха. Это ваше окружение. Вот понимаете, вот 50%, то есть половина, если вы находитесь, среди людей, которые вас не поддерживают, да, которые вас там не, никаким образом, или даже еще вот осуждают, да, вот семья вас окружает. Куда в денешься? Никуда. Никуда. То есть семья всегда рядом. Она вас может осуждать, а может поддерживать. То есть если осуждает вас семья, соответственно, вы... 50% теряете, если они вас поддерживают, вы приобретаете 50%, но не только семья вас окружает, вас окружают еще и друзья, они тоже могут над вами очень сильно смеяться, вот какой вы такой секой, хотите то, чего никто не делает, по их мнению, что это глупости несусветные, а есть друзья, которые вас поддерживают, даже помогают, может быть. То есть опять может, допустим, семья не поддерживать, а друзья поддерживать. Дальше, партнеры. Вот вы пришли в какую-то компанию, и вас партнеры тоже могут обвинять вас в каких-то действиях неправомочных со стороны, да? И они все время, да вы такой секой, да вы делаете все не так, да вот это вы неправильно делаете. То есть могут найти кучу критики, кучу обвинения на вашу голову. Или вдохновляет, давай-давай, давай мы сейчас вот еще немножко, давай вот, вот, вот так давай попробуем, давай вот так попробуем. То есть абсолютно разные подход. И вот представьте, уже три варианта окружения вашего, да, и как кто переселит. Допустим, если семья и друзья осуждают, а поддерживают только партнеры, понимаете, какая ситуация, нужно проанализировать, кто вас окружает. Ну и спонсор. Спонсор – это вообще главный человек в вашем успехе. Ну, я сейчас говорю, наш MLM бизнес – это вообще главный человек. Он может вас как и приподнять, приблизить к успеху. И точно также он может вас и сгубить и навсегда отучить от сетевого бизнеса, то есть не оказав той поддержки и той помощи, которую он должен оказать как спонсор. Ну, может быть, он не умеет сам, может быть, у него не получается. То есть э, вот эти 50 процентов, то есть спонсоры тоже могут критиковать, либо обучать, либо обучать не так. То есть это в каждом случае нужно смотреть индивидуально. И только вы можете сесть и проанализировать каждую вот, из этих хотя бы четырех э, вариантов окружения, то есть семья, друзья, партнеры, спонсор, кто вас поддерживает и как вас поддерживают, да? то есть и поддерживают ли они вас, и оказывают ли они вам ту поддержку, тот именно то, что вам нужно, или нет. И тогда вы поймете, что если, вот, например, если каждый день да, вам по 20 раз в день будет говорить, что вы дурак идете не той дорогой, ну, очень малого количества людей хватит силы духа не послушать, не прислушаться к этому. Понимаете, очень мало. то есть Поэтому нужно тщательно, очень тщательно выбирать себе окружение. И составлять его, и формировать его именно для вашего успеха. Потому что если вы окружение не сформируетесь правильное, вы к успеху никогда не придете. Это точно нужно понимать. Нельзя там одной белой вороной, как говорится, да, победить. Нет, нужно обязательно найти свою стаю и обязательно тех людей, которые будут вас поддерживать, учить и помогать, и вдохновлять. Только тогда 50% успеха будет на вашей стороне. Что делать? Ну, я здесь такую сбитую фразу разместила. Что делать? Не говорите окружению о своих планах. Вот если ну, никуда вы от семьи не денетесь, от друзей никуда не денетесь, да? и я очень часто говорю своим партнерам, не рассказывайте ни, ничего, пока у вас не будет действительно такой шламительный успех, что вы можете там открыть свой кабинет показать, сколько вы заработали, или там подъехать на своей машине сказать, да вот заработал за пару лет, вот, вот, там квартиру, машину, все купил. Вот тогда только можно показывать и рассказывать близким э, о своих успехах. А на первых порах не рассказывайте ничего, не ищите у них поддержки, они вас не поддерживают, потому что они этого не делают. Не потому что они плохие, или не потому, что они, они там вас не поймут. Они это никогда не делают. в их практике это не было, поэтому не там нужно искать поддержку. Еще раз повторюсь, хочешь насмешить с Бога, расскажи ему о своих планах. Не надо никому ничего рассказывать. Что делать? Здесь вот нужно понять, понять просто одну простую вещь. Ваше окружение – это инструмент для достижения успеха. Как вам нужно построить дом, да? Вы знаете, какие инструменты вам нужны. То есть вам нужно отремонтировать, ну, допустим, автомобиль. Вы знаете, какие инструменты вам нужны. Вам нужно достигнуть успеха, например, в МЛМ. Вы должны знать, какие инструменты вам нужны. И один из инструментов это ваше окружение. Тщательно пересмотрите, кому можно доверять, кому нельзя. Чьей, на чью поддержку вы можете положиться, на чью нет. И не рассказывайте, не рассказывайте никому о своих планах. То есть о ваших планах должны знать только те люди, которые вам могут помочь на данном этапе вашей жизни. Ну, я вот тут написала, как и любой инструмент, его нужно подбирать для своих целей. Поэтому подбирайте для своих целей определенное окружение. А остальных людей, ну, просто любите, просто общайтесь, просто вместе пейте кофе, входите в кино, там, веселитесь или не веселитесь, ну, просто, просто относитесь к ним, просто как к обыкновенным людям. Итак, давайте подведем итоги. Вот, смотрите, такая диаграммка, да, сиреневая полоса – это сиреневый, сиреневый сектор – это знание, навыки, умения, Красные это блоки, убеждения, эмоции, 50% процентов половина успеха – это влияние вашего окружения. Пожалуйста, внимательно пересмотрите фильм еще раз. Проанализируйте ваши убеждения, проверьте ваши эмоции, в какие эмоции признавайте их и тщательно распределите информацию для вашего окружения, что нужно говорить что не нужно. Успехов Вам! До новых встреч!